Матео Дармиян родился 2 декабря 1989 года в Линьяно, Италия, недалеко от Милана в армянской семье. Дармиян начал играть футбол в клубе Каркор, который базируется в Раскольдине. В 2000 году Матео был принят в молодежную систему Милана. Свой дебют за Рассанери он отметил 28 ноября 2006 года в возрасте 16 лет. Подавал очень большие надежды. 17 июля 2009 года он был отдан в аренду в клуб серии «Б» по долу. Арендный контракт длился до сезона 2009-2010. Дебют за клуб состоялся 29 ноября в поединке против Виченце. В цветах новой команды он вышел на поле 20 раз и забил один гол. 11 июля 2010 года Матео Дармиян переходит в Палермо. Начал сезон Матео в тренировочном лагере в Австрии. Сумма сделки составила 800 тысяч евро. В клубе он дебютировал 16 сентября 2010 года. Матчи Лиги Европы против Спарта из Праги. Сезон Матео завершит с 16 матчами в активе, а в июле 2011 года Матео был передан на арендных условиях в Торино. 21 июня 2012 клуб выкупил половину прав на игрока у Милана. Подъем его карьере начался после выкупа Торино половину прав. Он стал регулярно играть при Вентуре по тактике 3-5-2 где ему была уготована роль латераля. Он способен великолепно обороняться и взрывать фланг при атаке. Его кросы великолепны, неважно с какой ноги он их выполняет. Дармиан левша, но он делает предпочтение правому флангу защиты, поэтому это делает его универсальным защитником, ведь он способен закрывать всю бровку, как настоящий латераль. Еще год назад скажите, что я буду играть на чемпионате мира в стартовом составе против англичан. Я бы не поверил. Матео Дармян после выигранного матча с Англией. Дармян был неотъемлемой частью всех молодежных команд Италии. Франдейли слышал про него. Ведь тренеры молодежки не раз рассказывали про молодого, выносливого и тактически грамотного латераля. А стоило Франдейли посетить матч Турино? То в глаза сразу бросилась та уверенность и футбольная наглость, с которой Матео отбирал мяч и несся по всему флангу, врывался в штрафную и выполнял кросс, который заканчивался гол. Глядя на его игру, сразу покупает то, что в любой атаке он всегда предлагает себя, будь то первая или девяностая минута. Он способен быстро набирать скорость, и не каждый игрок его сможет сразу установить. К примеру, Бейнс не всегда успевал его даже догнать, про отбор вообще остается молчать. Так как он левша, когда оппонент не пускает его на фланг, он может спокойно сместиться и закончить атаку ударом. Да, головку он забил с таким приемом мало, но часто после его ударов вратари не могли фиксировать сразу мяч. И наступало время нападающих, которые всегда караулит такие моменты. Сам Дермиан довольно специфичный футболист для сборной Италии. Да, он способен делать навес из двух ног, такое мало кто может. Но его фирменный номер, замах и уход влево, подача. Дело специфичности именно подача. Ведь многие вратари все время готовятся, тренируются и отрабатывают футбольные моменты и ситуации. С левого фланга подача от вратаря аналогично и на другом фланге. Исключение подачи с углового. Так вот, когда Матео убирает мяч под левую, делает подачу, казалось, к вратарю, так у того начинается паника. Он элементарно не знает, что делать. Выходить или оставаться на ленточке. И это работает. Вспомним чемпионат мира и матч с англичанами. Гол Болотея. Дармиян в очередной раз несется по правой бровке. Бейнс следит, догонять. Замах и вход в сторону. Защитник англичан уже пролетел момент. Идет подача к вратарю. Никто не готов. Вратарь застыл в полупозиции. Защитник запустил себе за спину форварда. Гол. Молодому Дармиану, скорее всего, при прогрессе в игре осталось немного играть за Торино. Предложение, я думаю, есть и сейчас, в самой Италии многим грандам просто необходимо менять латераль. Но лучшим вариантом для него видится Европа, уже сейчас есть ПСЖ, которым необходимо менять фланги, а при схеме Ларана Блана, где фланговые защитники это нечто большее, самый лучший вариант для него. А мы пожелаем удачи Матео. И самое главное, смотреть футбол, любить футбол.